Здравствуйте, я Носа Щелина Николаевна, дерматолог-косметолог клиники пластической хирургии доктора Патлажана. Я помогу вам решить не только дерматологические, но и косметологические вопросы, а также подобрать индивидуальный курс уходовых процедур. Патлажан клиник проводит эстетические и омолаживающие операции, дарующие вам прекрасный результат. А моя задача сделать послеоперационный период более легким и комфортным. С радостью! Отвечу на все ваши вопросы на индивидуальной консультации. Добро пожаловать в нашу клинику.